Ленин всех обманул, уничтожил лучших людей. Сейчас то же пока не осудим Ленина и большевизм, ничего не изменится. Шурка Глушкин. Что у вас в голове, Шурка Глушкин? А зачем нам это нужно? Вот тоже там Сталина, я не знаю, Гитлера, да кого угодно. Все это надо отдать истории. Если среди тех, кто против Путина, есть те, кто за Ленина, там, блядь, за Сталина, там вот с такими глазами, то и на здоровье, а не с нами.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 О каком осуждении? Кого? Все нужно сосредоточить на Путина и на его шобла, Все силы, вообще ни о чем не говорить. Нет больше врагов никаких, кроме Путина и его шоблы. Ни одного врага нет, ни единого. Слава, как останавливать будем, если все начнется? Ну, как праворщик э, останавливает поезд? Поезд стой раз-два. Есть какие-то другие методы.